Здравствуйте, я Наталья Некрасова, с автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Продолжаем вязальный марафон цепочка. Сегодня у нас с вами вторая часть, и мы должны провязать несколько маленьких деталей. Насколько маленьких и какое количество, вы сейчас видите на экране. Полосочка 6 см, 3 штуки. По моему расчету это 35 петель. У вас э, своя петельная проба. Если вы помните, на прошлом занятии мы с вами собственную петельную пробу выполнили. И умножая 6 см на 2,86, я, я получаю 17 петель. Но мне эти 17 петель надо умножить на 2. 34,3 округлила до 35. То есть количество петель сантиметров умножить на 2 умножить на 2 умножить на 2 и умножить на 2 то есть я получаю 17 петель умножаю их на 2 получаю 35 то же самое 10 сантиметров полосочка 10 сантиметров умножаю на 286 получается 28 петель 28 умножить на 2 56 Ну 28 и 6 вот 28 и 6 умножить на 2 получается 57 и 2, 58 округляем. Таким образом я получаю вот эти вот полосочки, 6 сантиметров полосочка, 35 петель, 3 штуки, 10 сантиметров, 58 петель, 2 штуки. Не забудьте, не прямая полосочка, а умножить на 2 это важно. 4 сантиметра 22 петли и 36 сантиметров это 200 петель вся машина. Не забудьте умножить на 2. Вот сейчас прямо карандаш О. умножить на 2, умножить на 2 и умножить на 2. Это очень важно. Количество петель должно быть в 2 раза больше. Количество рядов. Количество рядов должно быть небольшим. Полоска, ну, Меньше двух сантиметров однозначно должна быть, сантиметра полтора. Поэтому у меня это получается 6 рядов. Для вязания мне понадобится желтая пряжа. И помните, в самом начале он говорил, что нужна будет дополнительно беленькая. Вот для этих полосочек нам дополнительно беленькая понадобится. Вяжем три ряда Желтый и три ряда белый. Как вязать, сейчас покажу. Провяжу вместе с вами полоску, и вы посмотрите, в каком виде эта полоса должна быть представлена в итоге. Итак, полосочка 4 см, 22 петли. Покажу на самой маленькой. 22 петли. Что мы делаем? Начинаем с желтой пряжи. Берем желтенькую нить. Тут такой нюанс. У меня машинка с 840, есть круглые щетки. Поэтому эта машина позволяет мне вязать без безбросовые нити. Если у вас машина другая, у нее нет круглых щеток и полотно машины сама не держит, то есть не ручная прокладка, берите, начинаете с бросовой нити. Традиционное начало вязания. Я могу позволить себе вязать на своей машинке без бросовой нити. Так я делаю обычный обзив. На всех игру то есть я обвиваю каждую иглу и провязываю три ряда. На рабочей плотности. Раз, два, три. Раз, два, три. Желтая для данной полосочки мне больше не понадобится. Отставляю ее в сторону. Беру белую заправляю нити водитель либо ну, методом прокладки провязываю три ряда как я вам сказала на той же плотности ничего не меняю раз два три белая нить мне для этой полосочки тоже больше не понадобится беру любую катушечную нить которая не рвется у меня в руках ветер Рвется мне, моя рука рвется, нить не рвется. Обычный лавсан, самая простая нить для шитья, самая дешевая, продается во всех галантериках. И провязываю один ряд, любой, любая, любой, любой цвет, самоголь, чтобы он был контрастный, чтобы путь было видно. Один ряд. Это разделительная полоса, которая мне разделяет основное вязание и бросывает. Один ряд. опять же контрастный цвет, бросовая нить, абсолютно любая, все равно какая. Два-три ряда, чтобы разделить, чтобы поддержать вязание. Раз, два-три. Эти петли надо закрыть, потому что пользоваться мы теми полосочками будем не скоро. Пока они у нас будут лежать, они могут взять и распуститься. Поэтому я сейчас их не закрываю, а просто продеваю через петли рабочую же нить, которая у меня является бросовая. Убираю все подтяжки. Через каждую петлю промыслом продеваю рабочую вот, нить. Можно закрывать, как вам удобно, как вам нравится, как вам привычно. Самое главное, не бросайте петли, потому что пока они будут лежать в таком виде, они могут потеряться. Полосочки маленькие, вы их будете перекладывать с места на место, либо хранить где-то, распуститься, придется переделывать. И зачем лишняя работа? Любая работа хорошо, когда она выполняется сразу. Все, вот наша полоска. Открытые петли нам нужны, они отлично сохраняются через катушку. Вот они. Отличные петли. Верх желтенький, а, вернее получается, что нижняя часть желтенькая, верхняя беленькая. Открытые петли, бросовая нить закрыта. Все, таким образом вы провязываете все полоски, которые у нас намечены на эту часть. Их надо подпарить, потому что в таком виде, конечно, пускать их в обработку не получится. Они вот, представляют из себя рулики. Немножко подпарить и пойдем смотреть, что в итоге получается. Проверяем. Связанное. 6 сантиметров, 35 петель 3 штуки. Раз, два, три. 10 сантиметров 58 петель две штуки. Раз, 2. 4 сантиметра, 22 петли. 2 штуки. Вот они, так у меня 3 получилось. 2. И так, 36 на 200 петель. 1-1 длинная получилось. Ну, 3 и 3. Значит, я случайно провязала лишнюю. Провязала, потом еще вам показала, у меня получилось больше. ну больше, не меньше, пускай остается а, как запасная. Итак, вот эти ролики, вот этот список. Присылайте в таком виде выполненные полосочки. И домашнее задание второй части марафона «Цыпочка» считается выполненным.